Была создана Федеральная резервная система США, ФРС, та, которая существует поныне. А также это Вторая мировая война, это Уран в Тельце. Потому что Марс в изгнании, и получается так, что пришла планета, которая формирует знак в падении,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 Спектр, чем управляет Уран. Так вот, все, что касается финансовой системы, денег и как бы философской части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 и а, большинство банковских услуг будет переводиться, конечно, на электронную форму. Мне а, раньше времени, а, я боюсь даже проболтаться, я не хочу раньше времени озвучить, а это пророчество выйдет осенью. Но пока что я могу сказать, что это все мирно не пройдет. но В какой форме это уже будет осенью.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 Так как наше общество, не только у нас, это будет по всему миру, будет сильно меняться, то мы должны вот этот вектор, о котором сейчас я проговорю, ухватить вот это направление. И таким образом, может быть, те, которые у нас сейчас здесь находятся, вы окажетесь чуть впереди тех людей, которые об этом не знают. Вот. А вектор состоит в том, что будет разрушаться капиталистическая либеральная система управления обществом.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 открыть внутреннее окно. То есть у нас у каждого есть какая-то призма внутренняя. У кого-то она такая, у кого-то больше, у кого-то еще больше. И чем шире наш внутренний вот этот там, прожектор взгляда, чем он объемней, тем человек более гибко может при, приспособиться